Сидит и смотрит в зеркало, он любуется собой. Сейчас, где-то покажись. А он видишь? Это он в зеркало любуется. Я думаю, почему он не улетает?